Всем привет на канале Свой Сегодня мы будем делать кратеринь и Вы В Свой Фэмили детский развлекательный канал для всей семьи. У нас есть яйца, 5 штук, соль, сахар, молоко. И конечно, ножик, блендер. Сынок. Блендер. Блендер. Вилка и ложка. На да, всякий случай, да? Да. А ты да почему сегодня в садике? Холода что ли? Конечно, может машина не завестись. Да, минус 30, поэтому ты решила остаться дома и изготовить нам омлет. Да. Вперед! Ну-ка. Так, что мы делаем сначала? Разбиваем яички, да? Так, все. <смешно> Давай, я тебе немножко помогу. Так. Смешно. Подожди, тарелку. Дам. Подожди, держи. Смешно. Смешно. Смешно. Достаточно один раз по нему стукнуть и вот так пальчиками разъединить. Видишь, тогда яичко не падает с Попробуешь сам? Да. Давай. Один раз. Ты мам, будешь держать. И ты вынешь, хорошо? Давай вот так вместе. И раз. Молодец. И два. О, слушай, у тебя здорово получается. Так. И два. И я вместе. И, и раз. Два, два, два. Два, два, два. Так, сколько мы яиц разбили? Один, два, три, четыре. Так, а можно пять, потому что... В нашей семье все очень любят омлет, да? Да. Так, и пятое яичко. Опа, видишь. Замечательно. Следующим этапом, что мы делаем? Туда добавляем. Подожди, подожди. Кор. А, наверное, нужно сначала размешать. Да, да. А мы куда надо? Нажиму. Давай я тебе тоже немножко помогу. Берем, что это как называется? Блет. Блендер. Блендер для того, я чтобы отдал. взбить яички. А, Мама, можно потом я все сам? Конечно, нажимаю вот сюда. <звы> так. достаточно? Да. Достаточно. Ты да. же повар у нас. Да. Так, дальше что мы добавляем? Нет, мне кажется, нужно. Сначала соли. Соли сколько? Щепотку. Вот Только. столько, чуть-чуть. Так. И да что еще... Угу. И еще что... Сахар. Сахар тоже нужно? Да, чуть-чуть побольше. Это что секрет твоего омлета вкусного? Да, вот столько. Побольше сахара. Побольше, сынок, сахара. Еще чуть-чуть. Угу. Все, чуть -чуть. Вот столько. Давай. Сахар. Дедушка же тебя учил. Так. Размешиваем. Опять надо что блендером размешать? Ну, давайте молоко сначала. <как> Это чтобы было быстрее. Сколько молока нужно на 5 яиц? 5. На 5 яиц ты добавляешь сколько молока? Один стакан, да? Да. Полностью? Нет, да. Угу. Так, что дальше нужно сделать? Надо размешать. Размешать, только потихоньку посмотри, а. потому что полная. Потихонечку, да. да. Вот такой пышный омлетик у нас будет вкусный, да? А мама? Да, Даша, что нужно делать? Так мы же уже перемешали. А надо вилкой. А, еще вилкой надо? Это тоже твой секрет? Да, это не так варит. Угу. Именно вилкой нужно перемешать, вилкой, да? Да. Думаю, что надо вставление вилкой. Всегда он так делает. Угу. Берем сковородку. Мама, я Подожди, стой, а на сковородку надо что-то добавить или нет? Масло, наверное. Масло берем а, вот и масло. Ну, весь вот этот кусочек положим. На два, кусочка, чтобы не было много. Так. Один. Ой, ты как, как замерз. Так. Смотри, как он уже бескользил. Растворяется, да? Да. О, смотри, какой сейчас растворится. А скажи, нужно ждать, пока сковородочка нагреется? Конечно. Да? Да. Давайте добавим масло еще туда, чтобы вкуснее. Дедуля так добавляет. Да? Да. Но это уже мы добавляем, когда выливаем или туда прям? Я вот туда. Да? Ну, давай. Хорошо. Давай. Ты, Пола. Мы полностью доверяем тебе. Сейчас размешаем. Так. Грендерами давайте. А то я чуть-чуть здесь. Но это не беда. Вот сюда надо нажимать, да? Угу. Здесь тихонько отбросить. Все. Достаточно. Угу. Замечательно. Все. Так, что у нас там с маслом? Масло. Еще один кусочек остался. Смотри, как уже много Можно снега. Можно вот так немножечко помочь? А Смотри, сколько много снега. Так, мы ну выливаем, да? Сколько много снега. Берем аккуратненько и выливаем. Круто! Так, дальше что нужно? Возмешать. Га... Нет, газ, наверное, чуть-чуть прибавить, чтобы он закипел. Да. Вот это. Комфорткой. И потом крышкой надо накрывать? Конечно. Когда закипит, да? Да. Ну, я такой только... холод. Я... мог мне купить полскую шапку, да? А омлет готовится быстро. Сколько? Три секунды. Или сколько побольше? Или четыре? Минут пять, и... да? Минут пять, наверное. Или десять. Самое ну... главное, чтобы он не подгорел. Да. Слушай, ну уже пора накрывать на стол, давай, друг. Ты же кормить нас будешь? Да. Шкафчик надо перенести. вы готовьте омлет, помогайте своим родителям. Если вам будет сложно, я вам помогу. Моя лучшая пища омлет. Я сейчас помыл баншу, который. Самое главное мыть кошки. А тут там останутся не А что там? Вот. Вилку теперь мыем. Мы почти приготовился уже, мам. Да, омлет почти готов. Сейчас мы его под крышечкой еще попалим. Все сам уже делаю Он Он такой пасу. помощник? Да мне теперь дома-то и делать нечего будет. И берем вот, А уже помылось давно, даже не помыла, уже помыли. Блестит посуда. Посуда блестит, значит ты хорошо ее помыл, да? Да. Угу. Тарелка какая красивая, в форме новогоднего шара, да? Угу. Смешная, да? Ну не смешная, но красивая, но смешная. Ой, такого у нас там нет? Получился свежий, вкусный. Что, будем пробовать? Да. Приглашай всех к столу. Приглашаю всех к столу. Приятного аппетита. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. ставьте лайки, чтобы красивыми. Кушайте морковку.